с вами к Идем. Мать, это Wednesday Вот Будем снимать. Пошлите с нами. Покажем, мамочки, а, вот а, вот, а вот это все, вот это кошечки. Это. Давайте покажем, как мы с вами ксаве будем играть до Давай, идемте. Перед. Вперед, вперед, Вперед! I'll do it.